Так, сделаем запись. Я сегодня без слайдов на другом ноутбуке работаю. Так, ребят, нас 10 человек, я 11 Итак, я сегодня предлагаю поговорить на тему приглашений, возражений, возможно. Вот, как правильно работать вообще, в принципе, в любом проекте, не обязательно в нашем. Вот. У меня огромный опыт по обучению людей, по работе в сетевой индустрии. По работе в предпринимательстве поэтому есть чем поделиться давайте сделаем так если кто-то будет задавать вопросы задавайте прям сразу по ходу будем решать их хорошо договорились так чат открываю хорошо вот либо пишите в чат если боитесь включить звук лишних сегодня вроде бы никого нет 11 участников. Все. Всем добрейшего дня. Так, ребят, по поводу приглашений. Первый вопрос. У кого с этим проблемы? Кто готов сказать? Что трудного в приглашениях в принципе? По-моему, у всех проблемы с приглашениями. Проблемы с чем конкретно хотелось бы услышать? Можно сказать, да, Наталья. Проблема первая – начать разговор, постучаться, позвонить, особенно позвонить. Это, понимаете, воспитание, советское воспитание без звонка никуда, без предупреждения никуда. Uh -huh. а, вот, так, вот таким вот образом. То есть проблема – сделать первый шаг, настроиться или в чем конкретно? Да, сделать именно позвонить. Именно uh -huh. позвонить, вот, именно позвонить. Вот, начать, начать. Да. Им нет, не начать. Именно позвонить человеку первой, понимаете, без предупреждения, без какого-либо сообщения. Либо. А Его чем думаете в этот никак? момент, когда не ну, можете а, позвонить? Я в этот момент думаю о том, что это все-таки ну, как бы невоспитанность, понимаете. Вот с моей стороны это невоспитанность, меня так воспитывали советское угу. воспитание. Вот не могу это преодолеть. в себе. Но невоззбитыность в чем конкретно? В том, что не вы звоните? Том, что я вот, да, в том, что я начинаю звонить, понимаете? Не предупредив человека о том, что можно ли с ним созвониться, нельзя ли с ним созвониться. Или если он даже не отвечает на то, что можно ли с ним созвониться, на мой вопрос, да, он У -у -у. не отвечает, и я звоню. Я не могу себе это преодолеть, чтобы звонить. У -у -у. А если вы просто mm -hmm. бы позвонили, не приглашая в проект, не делясь информацией, легче было бы? Ну, так вообще не, вообще даже как бы не, не это самое. не ставила себе такой вопрос. Ну вы как вы же ну, общаетесь так, с людьми, взять? вы же кому-то звоните? Ну да, ну mm -hmm. да, я своим знакомым звоню, да. А, ну, человек, я про другие то, поводы то, сейчас то. говорю. Своим знакомым, да, я могу позвонить Проблем с этим нету? Сопротивления нет, нет никакого? Нет, а вот незнакомому человеку позвонить очень тяжело. Угу. Мне большое, делается большое усилие на самом А когда дозвонились до человека, что происходит? Что меняется? Ну, что меняется, я даже не знаю. Ну, как бы... Меня бросает жар первым делом меня бросает жар у меня какие-то мысли там нехорошие такие в голове, а что вы мне подумают хорошо ли обо мне подумают плохо ли обо мне подумают в общем вот такое это страхи страхи это надуманное все это не то, что на самом деле есть а это наша биоэнергетическая система организм наш мозг придумывает для нас сопротивление сам и страхов, на самом деле, мы с вами разговаривали две недели назад, по-моему, на прошлой неделе я приболел. Страхов, на самом деле, всего пять основных, социальных таких, больших. Вот. Есть страх мечтать, есть страх, а вдруг не получится, есть страх, а вдруг получится. Вот. Есть еще отождествление себя с жертвой. Такой страх, мы начинаем себя наказывать, себя накручивать. Мы там, ну, по-всякому, в общем. И есть очень простые, легкие способы, как этот страх преодолеть. Но эта проблема, я вам хочу сказать, проблема не только у одного человека, проблема абсолютно у всех. Это называется, как многие знают, выход из зоны комфорта. Мы сами себя накручиваем, не позволяем сами себе сделать первый шаг. И всю энергию тратим на сомнения, на какие-то фантазии, причем, нехорошие и здесь срабатывает страх публично знаете публично опозориться это называется да мам я занял угу. публично быть осужденным да но смотрите эти страхи знаете откуда у нас идут эти страхи это страхи есть такой подвид страхов из постсоветского пространства то есть помните когда торгашей называли спекулянтами вот. И э, страх даже ну, в плане денег. Так. Ребят, у кого-то еще звук включен. Если вы не разговариваете, вы отключите. С кем я сейчас общаюсь? Ольга, с вами? Нет, не так. Так, у нас Ольга. Да? Так, кто, ребят, кто не участвует в диалоге? Пожалуйста, выключите микрофончик у себя, чтобы вы нам не мешали. У кого-то телевизор работает. Нет, не меняется, но пошел снег. Пошел снег, как сказал Глеб Критиво. Тормозу, скольжение будет еще хуже, больше будет. Ага, вот Ольга. Выключил я Ольги. Ребят, если вы не участвуете активно, да... Я не вижу смысла, чтобы вы смотрели телевизор и одним ушком так присутствовали. Мы здесь собрались для того, чтобы поработать над трудными моментами и в чем-то вам помочь. Итак, давайте я объясню несколько моментов. Первое. Прежде чем кого-то куда-то приглашать, запомните несколько правил. Я с кем разговаривал? Наталья, с вами, да? Так, Ольга, опять да, включает да, микрофон. Ольга, если вы будете включать микрофон, я вас удалю тогда. давать, чтобы вы нам не мешали и все. Ага, все, выключено. Итак, смотрите, первое, всегда есть сомнения, ребят, каким бы вы АСом не были, как бы у вас не получалось, сколько бы вы ни зарабатывали хоть миллионов, сомнение, что что-то пойдет не так, всегда будет. Это нормально. Первое, первое. Есть золотое правило, не надо заниматься в приглашениях, нельзя заниматься рассылкой, спамом. То есть, если мне приходит какое-то сообщение, даже от моих знакомых, без предварительного звонка, как вот Наталья говорит, я его даже не открываю и не смотрю. Я понимаю, что это спам, что это либо какая-то пустышка, либо какой-то рекламный контент, либо приглашение неправильное, непрофессиональное, и я просто даже не просматриваю. У меня на это нет времени и нет желания. Запомните, все люди одинаковы в этом плане. И просматривать то, что вы им шлете о каком-то проекте, кучу информации. Вторая ошибка, когда шлют сразу все, много всего. Нет. Это, это бизнес, если вы к этому относитесь, или вообще возможность отбора людей. И почему мы боимся? Потому что мы стреляем из пушки по воробьям. А я сейчас вам покажу, как не стрелять из пушки по воробьям, попадать в десяточку, получать, я не знаю, процентов на 70 меньше отказов, меньше делать звонков, быть увереннее. Вот Первое, вот я вам сказал, спам не работает. Работает только две вещи. Личный разговор, личное убеждение какие-то, ну, личное общение. Это первое. И второе, голосовая рассылка, она работает. Вот на сегодняшний день по своему опыту знаю, что если вы со своей интонацией, со своей харизмой, со своим, э, ну, с определенной энергетикой отправляете голосовое сообщение вашим знакомым, то это еще работает. То есть переписка аудио сообщениями сегодня работает. Текстовая не работает, потому что там не чувствуется ваш настрой. Ну, все, все что у вас вложено, да, оно не чувствуется, не передается другому человеку. Очень редко кто в тексте может грамотно все написать. Поэтому, еще раз, без рассылок, без спама, пускай это будет меньше, но это будет качественнее. не надо портить рынок. Почему сетевиков вообще сегодня не любят? Потому что был, было время, когда были агрессивные продажи, и непрофессионалы, нас этому никто не обучал, а мы просто отпускали в поле, иди приглашай, иди работай, иди делай. И сетевики бежали и приглашали всех подряд, и своим непрофессионализмом портили рынок. В сетевой индустрии есть огромный недостаток. На сегодняшний день я сейчас поделюсь. Если кто-то со мной согласен, можете прям либо кивать, либо в чате об этом написать. Какой недостаток сегодня? Сетевая индустрия, она для всех, но не для каждого. Вот такой недостаток. То есть, смотрите, если вы приходите куда-то устраиваться на работу, в любую организацию, на любое предприятие, то вы проходите профессиональное тестирование или отбор на навыки, на, на то, что вы адекватный как минимум человек, да, здоровый человек психически. Но в сетевую индустрию идут все, так. В сетевую индустрию идут все подряд, всех приглашают без отбора, поэтому очень много неадекватных людей, психически нездоровых, нестабильных, приходят в эту индустрию и портят рынок. Вот такой недостаток. И вторая вещь, которая есть в сетевой индустрии, если кто-то согласен, прям можете сказать «да себе». Второй недостаток – это настолько просто и настолько знаете, тут все, тут ну, нечего скрывать, то есть результат получает тот, кто работает. Если кто-то думает, что сетевая индустрия и все вот такие проекты, они для лодырей, для бездельников, это абсолютно не так. Здесь на самом деле труд очень тяжелый и нужно быть стрессоустойчивым, нужно продержаться. Но тот, кто продержится в сетевой индустрии год-два, он становится экспертом, профессионалом, и у него все получается. Он может быть наставником, и куда бы он ни пошел, у него есть такие навыки, которые ценятся везде. Это и мастерство продаж. Сегодня это называется делать промо. Делать промо, продавать себя, продавать компанию, продавать идею, продавать наставника, продавать команду, продавать продукт, продавать услугу. Абсолютно все в этом мире. На сегодняшний день мы рекомендуем или продаем, делаем промоушен. Если вы научитесь, а это только в сети можно сделать, да, научитесь делать промоушен, продавать и аргументировать, то есть уметь это показать ну, правильно, то вам цены не будет в любой индустрии. В любых переговорах вы будете побеждать. Так вот, второй момент, который я хотел подчеркнуть, что это настолько просто, что здесь человек встает перед самим собой, как перед зеркалом. И вот эта наша корона, которая на голове, наше эго, когда мы думаем, я такой крутой, я такой специалист, да я сейчас всем расскажу, все побегут. Вот здесь корону с нас сшибают, и мы видим, кто мы на самом деле, как относятся к нам друзья, кто мы для них, кто они для нас. То есть здесь все как открытая книга становится видно, маски все срываются, и очень многие люди к этому просто не готовы, и поэтому очень много негатива, потому что люди говорят, ой, это все фигня, мы это проходили, мы в это уже вступали, это не мое, это не для меня, это о чем говорит? Это говорит о том, что человек либо недалекого ума, либо он пробовал, да? Недалеко ума и не понимает, о чем идет речь. Либо он пробовал, у него не получилось, он сдался. И он просто не хочет честно, открыто об этом сказать, что да, я пробовал, но извини, это не то, что не для меня. Оказывается, там надо быть действительно личностью, там нужно быть с харизмой, там нужно быть человеком, который обучаться готов. Человеком, который отбросит все свои эго, все свои бывшие знания, навыки, начнется с чистого листа, как первоклассник. То есть, по факту, сделать огромный шаг назад, но идти вперед уже потом по другому пути. Вот, вот такими вещами я хотел поделиться. Теперь по поводу приглашений. Ребят, как приглашаю я? Я всегда рассказываю на своем примере. В любой проект, у меня их было очень много в течение жизни, в этом году первый, в прошлом году тоже было два проекта. Вот, смотрите, для начала нужно во всем разобраться. Вот, то есть нужно четко понимать, что собой представляет ваше предложение. И прежде всего, лично для вас. Я это называю свое собственное почему. То есть я вам рекомендую сначала разобраться самому в себе. Для чего вам эта возможность, для чего вы сюда пришли, что конкретно вы хотите получить, прям конкретно, чему хотите научиться, каким человеком стать благодаря этой идее, проекту, или там наставничеству, или команде, или еще каким-то вещам, те, которые, за которыми вы сюда пришли. Кто-то пришел за недвижимостью, кто-то пришел за кругом общения, кто-то пришел ярче свою жизнь сделать, кто-то пришел научиться навыкам, познакомиться с людьми, создать, возможно, первый бизнес капитал свой, чтобы идти дальше, открывать свой собственный бизнес. А кто-то, наоборот, чему-то научиться, навыкам, профессиональным привычкам, чтобы, опять же где-то идти развиваться дальше для меня любой сетевой проект это прежде всего стартовая площадка где можно собрать хорошую команду единомышленников где можно если это хороший маркетинг и идея заработать прежде всего денег то есть для меня это не всегда не клиентская часть а именно бизнес часть я прихожу и я открыто говорю ребят если я приду я буду работать быть просто клиентом мне не интересно вот Поэтому, прежде всего, еще раз, свое собственное, почему, ребят, если у вас есть сейчас ручки и блокноты, прям четко запишите для себя, что меня не устраивает в моей жизни сегодня. Называется техника психологии, техника кота. То есть, от чего в этой жизни я хочу избавиться благодаря этому проекту, этой идее, этой компании. Прям четко для себя напишите 5-7 пунктов, желательно больше. Вот, это первый момент. Второй момент. На что вы хотите это поменять? То есть какой результат, в принципе, бы вас устроил? Ну, например, кто-то э, ищет недвижимость, кто-то хочет съездить в теплые края, да, я уже конкретно к нам привязываюсь, кто-то хочет получить навыки, кто-то хочет научиться, кто-то хочет собрать команду, прям вот, а кто-то хочет поменять внутренние свои качества, чтобы быть лучше. Да, там профессиональнее, экспертнее. А в таких проектах всегда есть возможность расти. Потому что если ты расти не будешь, команда за тобой не пойдет. Здесь всегда должна быть зона роста. Ты должен быть готов к обучению. Вот. И самый важный момент, который в других сетевых компаниях не делают, ну во многих, давайте так, во многих сетевых компаниях не делают, это момент собственной проработки. То есть свое собственное, почему вы должны четко понимать, а почему я вам сейчас объясню, это важно. Это первый момент. То есть техника кота к от, к чему вы хотите прийти, что вы хотите получить. Если у вас этого нет, просто напишите, чего вы хотите. То есть. Я хочу заработать такую-то сумму, прям конкретно. Я хочу купить такую-то недвижимость. Я хочу съездить там на Кипр, да, к примеру. Или я хочу собрать команду в тысячу или в десять тысяч человек. Вот. Следующий момент. От чего вы хотите избавиться? Что вас не устраивает, прям категорически. И четко это надо прописать. И это получается морковка спереди, как я говорю, морковка сзади. То, что вас заставляет действовать. Это ваше собственное почему, когда вы не захотите приглашать, когда будет страшно, когда будет ну, неинтересно, когда будет, ну, я не знаю, депрессия, апатия, страх. Когда, да когда просто притормозите по какой-то причине, открываете свое почему перед собой, читаете, смотрите, это будет ваша внутренняя самомотивация. Вам, вас не придется пинать, Вашим наставникам, потому что многие называют эту индустрию бизнесом мотивации, не только отбора людей. Это самое важное. и Это нужно сделать вначале. Второй момент, ребят. Вот второй момент. И это профилактика. Профилактика трудностей. К этому тоже многих не готовят. И очень часто, когда нас приглашают, мы не готовы к трудностям в принципе. Помните, да, у кого был первый опыт, как мы бежали к своим родственникам и думали, что нас все услышат, и все к нам присоединятся, и все нас поддержат, мы прибегаем домой, начинаем рассказывать, половину смысла теряем, вообще непонятно о чем говорим, с нас прет эмоция, потому что нас профессионально подключили, зарядили, да, замотивировали. Мы хотим всем поделиться, но мы не готовы, то есть в первую очередь. Не приглашайте сразу всех подряд. Начните по одному человеку. Один, два, три, четыре, пять. Назначайте ну, хотя бы одну встречу в день. Одну. И начните постепенно. Не портите рынок. Вот. Профилактику кто делает? Ну, то есть, смотрите, вы должны быть готовы к тому, что, возможно, вам откажут первые 10-15 человек. Вы должны быть готовы, и вы должны быть морально к этому готовы. Вы должны быть финансово готовы к тому, что э, вам не получится возможно, если вы новичок, да, сразу заработать денег и вы будете смотреть на других. Кто-то заработал, у кого-то есть результат, у вас нет. Будьте к этому готовы, что у вас будет на первый месяц какие-то расходы. если это соцсети, возможно, таргет кто-то оплатит, возможно, кто-то визитки напечатает. Да элементарно, ежедневник вот такой красивый и хорошую ручку купить – это бизнес-инструменты. Если вы пришли сюда не просто пробовать, а зарабатывать, будьте готовы к расходам на рекламу, на себя, на то, что вы сходите в кафе с кем-то, на то, что вы где-то посидите. Да элементарно, вот я сейчас сижу, даю презентацию – Третий момент технический даже. Да? Я должен быть готов к тому, что у меня технически я вложился в ноутбук, в хороший телефон, в хорошую камеру. Так, сейчас присоединю людей. Вы тоже должны быть к этому готовы. Вот такая профилактика основная. Финансовая и психологическая часть. А вдруг с первого раза не получится? Будьте к этому готовы. С кем это нужно делать? Это делается с наставником. Поэтому, когда вас подключают к любому проекту, выберите себе наставника сразу, нормального, хорошего, эксперта, для чего я тоже объясню. Теперь третий момент. Прежде чем приглашать кого-то и куда-то, как я говорил, вы прописали свое собственное почему. Так вот, когда вы будете видеть, что в проекте есть конкретно для вас, вам сразу становится понятно, что точно такие же люди, как и вы, есть. Вы не один такой. И все, что вам нужно сделать, просто спросить у людей. То, что для вас важно, ваша шкала ценностей, то, что вот вы написали, то, что вы хотите получить в проекте. Не надо вам врать и говорить, что вы уже долларовый миллионер, что вы уже чуть ли не переехали да, куда-то. И у вас там чек, и вы зарабатываете там, я не знаю, по 200 тысяч российских в месяц. Не надо. Говорите как есть. Будьте честны, открыты. Это людей... Всегда располагает к себе искренность. И это сегодня очень ценно и важно. И вы честно, честно, вот, да, честно говорите о своем почему. Просто скажите человеку, слушай, в моей жизни появилась вот такая возможность. И я благодаря вот этому проекту познакомился с такими-то людьми. И проговаривайте свое почему. Я хочу получить вот это, вот это, вот это, вот это. А избавиться от вот этого, вот этого, вот этого. Все. Смотрите, как просто. Никакого сопротивления. Вы не давите людей на людей психологически. Вам не надо никого уговаривать. Вам не надо никого обманывать. Не надо никого заставлять. Прежде чем пригласить человека, подумайте, зачем сюда пришли вы. И просто об этом расскажите людям. И задайте им всего один вопрос. Что ты об этом думаешь? Все. Если ему интересно, он сам скажет, расскажи мне поподробнее, а где я могу получить информацию. Все, ребята, вот сейчас я вам сказал, как правильно приглашать. Вот. Дальше я вам расскажу, как правильно показывать идею. Есть у кого-то сейчас какой-то инсайт, вот поделитесь сейчас, было для вас это важно, полезно или нет. Кто делает так же возможно. Наталья, опять я. Ну, практически да. Практически я вот так вот разговариваю с людьми, но почему-то <смех> не знаю. Но не получается. Не знаю, почему. Не доходит до них, что ли. Я не убеждаю, нет, я просто делюсь информацией. Я, я делюсь своими мыслями. Я делюсь своими желаниями. Действительно, вот как вот вы сейчас вот все это сказали. Но не до всех доходит. Три вот вещи. Смотрите, Наталья, я с вами, да, разговариваю? Да, да, да, да. Три вещи, которые делаются, о которых я сейчас не сказал, сейчас я их озвучу. Первая – поза. У вас должна быть своя поза определенная, в которой вы можете звонить. Для меня это всегда движение, я всегда хожу. Всегда. Когда звоню, я всегда хожу. И это меня, с меня начинает идти поток. У кого-то это лечь на диван, у кого-то подойти к окну, у кого-то ходить. Чаще всего это движение. Начнете двигаться физически, пойдет вот так ментально. Второе. Настрой. Никогда не звоните с плохим настроем, со страхом. Как победить страх, я могу потом подсказать. То есть нужно всегда приглашать в живую либо по телефону, либо на улице с хорошим настроем, настроением. Как сделать хорошее настроение? Поприседали, прогнали, ну, пампинг сделали, кровь погнали, пошел кислород, у вас автоматически поднимется настроение. Физические нагрузки выделяют адреналин, гормон счастья, и у вас автоматически повышается настроение. Если вы в депрессии, начните просто физически заниматься. Третий момент – энергия. Поза, настрой, энергия. Поза, настрой, энергия. Энергию где взять? Потанцевали, поставили музыку, поплясали перед звонком. Все страхи уйдут, уверяю вас. Энергия приходит, когда вы видите, когда у вас есть видение и понимание проекта. Когда вы четко видите, что для вас это реальная возможность. Когда вы верите в этот проект. Откуда взять веру, тоже можем об этом поговорить. Внутренние возражения всегда есть. Об этом в самом конце. Поза, настрой, энергия. Поза, настрой, энергия. Вы меня услышали, да? Попробуйте. Здорово. Здорово. Есть еще крутая фишка, четвертая. Вот смотрите. Крутая фишка, групповая работа. Групповая работа, групповой эффект, эффект толпы. Час со звона, со своей командой. Если вы в офисе, это вообще круто работает. Даже те, кто вас не слышали, если 5-7 человек, хотя бы трое, соберутся вместе и в одно и то же время начнут звонить и приглашать, вы просто обалдеете, какой будет результат. Я это проверял. Я, я вот... Это эффект толпы. Там стократно увеличивается поток энергетический, и это работает. Понимаем мы это, не понимаем. Срабатывает на 100%. Попробуйте. Вот такой еще секрет. Так, ребят, сейчас Спасибо. у меня закончится время. И когда закончится время, вы потом... я сделаю запись. Да, если надо, вот эту конвертацию видео. Вот. И через 5 минут можете перезаходить. Мы с вами продолжим, потому что, я так понимаю, мы не уложимся. Что еще по поводу приглашений? По поводу приглашений очень много всяких фишек, плюшек. Обязательно визуализируйте. Если вы кого-то пригласили куда-то на встречу личную, да, там не по телефону, ну, вернее, по телефону, но лично хотите встретиться, это называется рандеву в сетевом бизнесе, да, то первое, что вы должны сделать, обязательно уточните, придет ли человек. Уточните, правильно ли он вас понял. Уточните, в чем вы будете, где вы будете, как вы будете его ждать. Это обязывает человека вам не отказать. Он, у него есть чувство вины, что вы будете там-то ждать. Ну, то есть я визуализирую всегда. Я говорю, я тебя буду ждать там-то, там-то, там-то, там-то, там-то. Я буду в этом. Давай только обязательно приходи, потому что я ради тебя туда приду. И это уже дополнительный процент уверенности. Вот На следующий день, если вы собираетесь встречаться с человеком, обязательно созвонитесь заранее. Есть такой момент, когда человек не подымает, кандидат ваш не подымает телефон. Я думаю, сейчас все заулыбаются, скажут точно вот в десятку. Ничего страшного. Что я делаю? Я говорю, слушай, только давай договоримся, я сразу делаю профилактику. Ты подымешь телефон, и мы с тобой поговорим, если что-то пойдет не так. Потому что если ты телефон не подымешь, я буду тебе долбить на все твои номера, на все твои мессенджеры, пока не подымешь. Будь просто честным со мной. Неинтересно, скажи сразу. Он мне говорит, неинтересно. Я говорю, отлично, спасибо. Я только что заработал 300 баксов. Все, я пошел дальше. Все, и мы с ним расстаемся. У кого сейчас вопрос в голове возник? Как он только что заработал 300 баксов, если он ничего не продал? Вот есть кто-то сейчас у нас здесь в комнате, у кого такой вопрос? Потому что именно с таким вопросом ушел кандидат, не придя на встречу. Он ходит и думает: да как так? Я ему отказал, он 300 баксов заработал. Что за бизнес такой? Есть Это у кого-то? Ну почему обман? Нет. Это заинтересованность, заинтригованность. Это интрига. Это Конечно, я всегда оставляю интригу. Ну? А и приглашаю, знаете, как я. Я звоню человеку и говорю, слушай, тебе деньги нужны вообще просто, вот просто. Не всегда, но про, Тебе деньги нужны? Нет, не нужны. Я говорю, все отлично, значит, у тебя все с деньгами хорошо. Тогда я звоню другому. Он говорит, не, подожди. Я говорю, в смысле подожди? У тебя все хорошо с деньгами. Мне с тобой не о чем разговаривать. Он говорит, нет, что ты не понял, ну, не настолько хорошо, что у тебя там с деньгами, ты кому-то что-то предлагаешь, ты жилу золотую нашел или что? Ну, такие тоже бывают моменты. Ну, то есть, обыгрывать надо, интрига. Я говорю, нет, я только для тех, у меня есть предложение, кому нужны деньги. Деньги неплохие, быстрые. Я сейчас ищу себе два-три партнера, с кем вместе мы там заработаем за месяц 2000 долларов каждый и тогда, ну, спокойно я это говорю, уверенно. Я говорю, ну, у тебя же все нормально, ты в зоне комфорта, тебе это не нужно. Давай все, я пошел дальше. Он говорит, нет, нет, подожди. А ну-ка в трех словах. Я говорю, нет, в трех словах, а 2000 баксов за месяц не разговаривают. Хочешь, давай встретимся, я покажу. Не понравится, останемся друзьями. Понравится, подойдет, поработаем, возможно, потом спасибо скажешь. Честно говорю, Честно. Он говорит, это сетевуха, груда. Он говорит: не, не, не мое. Я говорю, да, я знаю, что не твое. Но ты же знаешь, что и не мое. Сетевуха это и не мое. Мы плавно все равно переходим к возражениям. Заметили, да? Что основной момент это даже не спросить у человека, а аргументировать, ответить, обыграть ситуацию. Я всегда говорю, что сетевой бизнес это игра я составляю со своими людьми всегда план на 90 дней. План игры в 90 дней. И у меня есть прям правила четкие. Какие? Первое. Давай повеселимся, поиграем. Ну, давай сделаем это прикольно, превратим в игру. Второе. Ну, там, Будь готов к трудностям. Да? Третье. Договорись с родственниками о том, что если они тебе не помогут, скажи, что дайте мне 90 дней. У меня есть план. Я хочу поменять свою жизнь. Я хочу попробовать это сделать. Если не получится, ну, сядем поржем. Ну, получится, значит, получится. Давайте так, не помогайте мне, родственники. Очень часто же мы приходим домой и нас не поддерживают. Не хотите меня поддержать? Не проблема, не мешайте, не вставляйте палки в колеса. Вот так уходит от меня всегда мой партнер домой, и он всегда с родственниками почти всегда разговаривает. Это, кстати, девушек касается. Я живу в Казахстане, мусульманская страна, и девушки зависят от мужчин. Здесь последнее слово за мужчинами, в отличие от наших э, других стран СНГ, где деньги женщина держит дома, где там мужчина дома под каблучника, на работе он там злой командир, вот поэтому или начальник. Вот поэтому ну, вот такие вещи потом обязательно нахожу наставника подставляю человеку наставника, знакомлю и говорю, вот этот человек заинтересован в своем успехе, в твоем успехе будет заинтересован, всегда будет на связи, давай познакомимся, он эксперт, он для тебя вот будет делать то-то, то-то, то-то. Ну, то есть в тандеме всегда надо работать, ребят. Это не бизнес-одиночек, это командный системный бизнес, система,